Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рыбы на сентябрь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Сентябрь начинается с полнолуния в Рыбах, в вашем знаке Полнолуние – это кульминация, завершения какого-то процесса и получения результата. Поэтому, безусловно, в начале месяца будет важный для вас период. И по большей части это может проиграться по теме взаимоотношений в браке, какой-то важной ситуации, важным решением. Но также это будет касаться и взаимоотношений с окружающими людьми. Так как помимо полнолуния в первом доме будут еще и те аспекты ваш седьмой сектор, который отвечает за тему партнерства и взаимоотношений. Еще одна очень важная тема сентября это финансы. Дело в том, что Марс в сентябре месяце продолжает быть самой значимой планетой в плане событийности. Это связано с тем, что он очень сильно теряет скорость, и 9 числа разворачивается в ретроградные движения по 14 ноября. И все это время, даже больше, до конца года, он будет находиться в вашем секторе финансов. Поэтому в сентябре вы очень ярко почувствуете, что ушли в какую-то тему финансовую. Это может быть начало активного зарабатывания денег, это может быть поиск нового способа зарабатывания денег, новой сферы. Или же вы начнете, наоборот, больше внимания какой-то одной сфере уделять и будете делать упор именно на нее в плане заработка. И вот окончательная ситуация в данном вопросе может проясниться вблизи 9 числа. Как я уже сказала, 9 числа Марс разворачивается, он будет стационарен, это говорит о том, что это период максимальной концентрации внимания на финансовых вопросах. С 5 по 27 число Меркурий будет находиться в знаке весы в вашем восьмом секторе, который отвечает за семейный бюджет. И Меркурий — это планета, которая дает возможность обсудить финансовые вопросы, спланировать семейный бюджет. Это хорошее время для инвестиций финансов в технику, хорошее время для того, чтобы покупать новые гаджеты. С 6 сентября по 2 октября Венера будет находиться в вашем шестом секторе работы и здоровья. Поэтому в целом сентябрь — это период, достаточно благоприятный для работы. На самом деле Венера дает возможность иметь лучшие условия труда, и при меньшей нагрузке может быть больший финансовый результат. Это прекрасный период для того, чтобы заняться своим здоровьем и самочувствием. Это может быть время, когда вы будете готовы вложить финансы в свое здоровье и самочувствие. В целом это также хороший период для того, чтобы посещать санатории и курорты. То есть отдых может быть связан с темой лечения или улучшения общего самочувствия. 9 по 11 число будет очень хорошее и активное время. Солнце будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, также будет делать аспект к Нептуну и будет затронут ваш сектор взаимоотношений с людьми, а также 11 сектор, который отвечает за взаимоотношения в группе и коллективе. То есть в целом это период активного взаимодействия с людьми. Это очень хорошее время для новых знакомств, особенно если они связаны с работой, с вашим продвижением вперед. Для некоторых рыб сентябрь это будет хороший период для продвижения в соцсетях, особенно если летом этот вопрос был у вас на паузе. 13 числа Юпитер разворачивается в прямое движение в вашем 11 секторе, и вблизи этого разворота может произойти важное событие в коллективе связанное с вашими друзьями. Это может быть интересное предложение от друзей съездить куда-то вместе в другую страну. В целом Юпитер дает возможность расширять и улучшать что-то в своей жизни. И вот это расширение и улучшение может прийти благодаря полезным связям и знакомствам. Кстати, как видите, в сентябре месяце очень важные планеты меняют направление своего движения поэтому я обязательно расскажу о них более подробно в прямых эфирах, так что следите за обновлениями для того, чтобы получить больше информации. 15 числа Венера будет делать квадрат к Урану и будет затронут Ваш третий и шестой сектор гороскопа. Это период достаточно нестабильный в эмоциональном плане, желательно не планировать поездки на этот день, а также важные м, встречи, может быть, кстати, какая-то командировка даже по данному аспекту. 17 числа будет новолуние в Деве, в вашем секторе партнерства и взаимодействия с другими людьми. Новолуние ⁇ это начало чего-то нового, и это может быть начало новой страницы в жизни вашего супруга или супруги. К примеру, они устроятся на новую работу или... Э, у них какой-то новый этап начнется в жизни. В целом это хорошее время для тех людей, чья деятельность связана с другими людьми. Это возможность увеличить количество связей, контактов, количество клиентов. Новолуние позволяет менять что-то в вашем подходе именно в плане общения с людьми. Это может быть начало нового этапа в вашей деятельности, к примеру, будут происходить изменения кадровые в вашем коллективе. С 21 по 23 число Меркурий будет делать квадратуру к Юпитеру, Сатурну и Плутону. И этот период достаточно напряженный в плане общения. Это может быть даже какая-то стрессовая ситуация, которая будет некоторое время держать вас в напряжении. В любом случае не стоит провоцировать конфликты в этот период так как они могут повлечь за собой финансовые расходы. Плюс ко всему, так как Меркурий — это планета, отвечающая за транспорт, то могут быть расходы на автомобиль или на дорогу. 23 числа Марс соединится с Лилит, и это довольно-таки напряженный аспект в сентябре месяце. И его напряжение связано как раз-таки с темой агрессии, негативных эмоций и со сложностью их контролировать. И особенно это может проявиться в словесном конфликте на следующий день, 24 числа, так как будет еще оппозиция к Меркурию. Вообще данная позиция будет на финансовой оси, поэтому лучше решение финансовых вопросов не планировать на 20 числа сентября, так как в целом это время достаточно турбулентное для данной сферы но при этом обратите внимание на 22 и 27 число эти дни наоборот должны принести какую-то важную информацию приятную новость или новую возможность 22 числа это больше может быть связано с темой финансов а вот 27 с темой работы 29 числа сатурн разворачивается в прямое движение в вашем 11 секторе и это может сдвинуть вопросы важные, которые связаны с вашей работой, с коллективом, с вашими целями и планами на будущее. И на самом деле Сатурн уже собирается выходить из вашего 11 сектора. И этот выход произойдет в декабре месяце. Поэтому осень ⁇ это очень такой важный и решающий период в вашей жизни. В плане взаимодействия с вашим рабочим коллективом. И э, это период, когда вы можете доделывать какой-то важный пласт работы для того, чтобы обеспечить себе э, другого уровня будущее. Ну и наконец, 29 числа будет еще один аспект. Это э, Венера, Трин, Марс в соединении с Лилит. Этот аспект может э, проиграться как по теме взаимоотношений эмоции опять-таки нужно держать под контролем, так и это может касаться темы финансов, работы и обязанностей. Поэтому будьте повнимательнее вблизи этой даты. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!